Здравствуйте, и с вами я Михаил Шилов, автор проектов Будушин.ру, Будублог.ру, makivara.ru В этом видео я расскажу о том, как теоретики от боевых искусств, ничего не знающие об ММА, берутся об ММА тем не менее рассуждать. У меня во всех социальных сетях есть тематические группы о боевых искусствах. И там, под моими статьями, впрочем, как и здесь иногда, встречаются комментарии которые становятся просто триггером, чтобы написать целую э, статью в ответ или записать большое видео. Вот и тут так вышло. Человек, имеющий отношение к традиционным боевым искусствам, но, как выяснилось, имеющий никакое представление об ММА, от слова совсем, тем не менее очень напористо проводил э, ассоциации, сравнения и делал далеко идущие выводы, которые, разумеется, были абсолютно неверными так как э, весь предмет его выкладок, а именно ММА, был этому гражданину почти незнаком. Для него ММА – это коммерческие бои. Э, бои профессионалов в разных э, промоушенах. И все. Отсюда он и вел свои э, э, самосуждения, э, набрасывая попутно о боевом духе, который воспитывает только традиции и так далее. Ну, в общем, джентльменский набор тради, э, значит, адепта, традиционных настоящих боевых искусств он объяснял мне что большинство адептов традиционных единоборств любители а в ММА это профи которые едят спят срут и тренируются и на заводе не пашут я долго пытался донести до него что это вовсе не так но упертость его была просто на высоте поэтому мне пришлось прибегнуть к более жестким приемам риторики ну смотрите сами Дальше я приведу свой значит, ответ, который можете считать открытым письмом или сообщением ко всем теоретикам Которые, освоив одно направление, в лучшем случае, берутся судить о других, не имея об этом никакого представления и не имея на то никаких оснований Вы смотрите на шоу то есть, а Шоу – это атрибутика, поведение, маркетинг и деньги а ММА – это техника, стратегия, тактика и дух. Да, именно бойцовский дух. У большинства адептов традиционных боевых искусств не хватит духа выйти на контактный спортивный поединок. Что уж говорить о таком поединке, на котором они э, будут биться насмерть. Я все больше убеждаюсь, что вы ничего не знаете об ММА. Выбейте у себя из головы шоу. Что вы уперлись в это? Может я вас удивлю, но в России ММА э, занимаются десятки, а может и сотни тысяч э, э, мальчишек и девчонок. ММА признан видом спорта, а потому проводятся соревнования от региональных до международных, собирающих десятки тысяч участников. И это любители. Понимаете, это не профессионалы. А еще огромное количество занимается только ради боевого искусства. И вообще не принимает участия ни в каких соревнованиях. Но практикует свободный, полуконтактный, а иногда и полноконтактный спарринг. В своих секциях, между клубами, между собой просто так. У меня лично есть такая э, группа, где занимаются одни мужики. Почти все за 40 и старше, даже за 50. И там нет профессионалов. Вообще. Понимаете? И таких групп довольно много, и много таких, кто занимается так. Вы решительно ничего не знаете об ММА, но берете что-то писать и судить. В противовес скажу, что я лично как раз могу судить о предмете, о котором сейчас веду речь. Так как я мастер в традиционном карате, мастер спорта России в спортивном карате и инструктор по ММА, врач Союза ММА России. Так вот. Я работаю и с теми, и с другими, и с третьими. А потому выучил за долгие годы их всех как облупленных. И знаю, о чем они думают, чем живут, что умеют, что не умеют и так далее. А вы посмотрели по телевизору там UFC, M1 и так далее. И с какого-то перепугу решили, что знаете что-то об ММА. Что вот это ММА и есть. UFC это промоушен. Шоу, в котором участвуют с целью зарабатывания денег некоторые бойцы ММА. Почему некоторые? Потому что другие бойцы не участвуют. А некоторые, например, э -э -э, даже выступают в прорестлинге. А кто-то еще в чем-то. Это дело некоторых бойцов, которые выбрали себе то, чтобы выступить в профессиональном пробошине. Но большинство не выступает, и это не говорит о том, что эти промоушены есть само ММА. А ваше заявление ровно такое, что бокс – это только профессиональный бокс, где бойцы только едят, спят, срут, тренируются. Хотя профессиональный бокс – это хрен да маленько от всего мирового бокса. Масса любителей – кто участвует в соревнованиях, и масса, кто не участвует. Я скажу вам, что многие ортодоксы, особенно близкие к руководству школ и направлений, только и делают, что едят, спят, сруто тренируются тоже, понимаете? И почему же тогда они боевым искусством занимаются? Хигаона, например, всю жизнь так и делает. И таких, как он, хреново туча. Дойдите до ближайшей секции ММА. А еще лучше сходите на обычную тренировку в каком-то клубе ММА. Не бойтесь. Никто вас там убивать и калечить не станет, если не будете э, срисоваться, пальцы гнуть, э, как-то э, ну, мастериться. Наоборот, отнесутся, скорее всего, доброжелательно. Если испугаетесь идти в какую-то группу общую, возьмите э, э, э, с персоналку. Вот тогда вы будете иметь какое-то представление об ММА. Вы получите его. Тогда ваши высказывания будут иметь под собой хоть какое-то основание. Вот это тогда будет нормально. еще раз, кто я? Михаил Шилов, мастер спорта России по карате. Пятый дан карате ВФФ. Тренер по ММА, сертификат Союза ММА России. Врач, ортопед, травматолог, иммунальный терапевт. Много всего наговорил. Почему? Потому, чтобы не возникали вопросы потом, на каком основании я делаю все эти суждения и высказывания. Вот так вот. Ну что ж, друзья обязательно подписывайтесь на канал буду рад значит, почитать ваши комментарии оспаривайте мнение мое я не знаю я знаю что традиционщики поспорить любят но это дело ваше хотите принимать эту позицию хотите нет никого я значит, обидеть не хотел и не пытался просто обосновал почему я считаю что те кто не знает что такое ММА, не имеет права об этом судить, основываясь только на просмотре телевизора каких-то шоу типа UFC. Все, до встречи, всем пока.